здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить мясные шарики в слоеном тесте для их приготовления нам понадобится 500 граммов фарша одна луковица зубчик чеснока соль и перец по вкусу слоеное тесто одна упаковка 3 желтка яиц обращаю ваше внимание что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что готовим фарш с добавлением мелко нарезанного лука, чеснока и специй. Хорошо перемешиваем. Затем скатываем небольшие мясные шарики. Слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт и нарезаем полосками по пол полсантиметра. Далее берем шарик, и обматываем произвольно его полосками теста. Потом взбиваем венчиком яичные желтки и обмазываем полоски теста на шариках и ставим их в духовку. Выпекаем около 25 минут в духовке при температуре 180 градусов. Если у вас такое блюдо получается вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее.